друзья мои всем привет я рада вас приветствовать на своем канале присоединяйтесь сегодня решила назвать свой эфир житье мое ну почему-то последнее время такие вот лирические настроения поэтому и решила об этом поговорить сегодня мне прислали прекрасное видео и здесь очень много высказываний людей Которые касаются именно жизни. И вот первое, которое я хотела бы прочитать вам, это жизнь это задачу, задача, которую еще никто не решил без ошибок. Действительно так, да, вот сколько живем на, на белом свете, живем, учимся, нас учат вначале бабушки, дедушки, учат наши мамы, папы, учат нас учителя. Но тем не менее мы все равно делаем, делаем ошибки. И действительно, правильно кто-то сказал, что действительно жизнь ⁇ это задача, которую еще никто не решил без ошибок. Также очень понравилось следующее. Нельзя начать жизнь сначала, но ее можно прожить по-другому. Это к тому, что каждый из нас имеет свой выбор недавно вот я узнала что есть дорогие мне люди которые мы считали что они будут вот таким образом хотелось бы им помочь и показать что надо жить так но каждый из нас выбирает свой путь поэтому один хочет стать ученым один хочет закончить институт а кто-то идет просто и становится бизнесменом зарабатывает деньги. А кто-то просто идет и смотрит за детьми, где денег, конечно, много не заработаешь. И каждый из нас начинает и живет эту жизнь как может. То есть жизнь сначала начать нельзя, но можно прожить ее по-другому. И очень интересно, что касается нашего возраста: что вначале мы удивляемся, как быстро проходит день, а потом понимаем, что это был не день, а жизнь. Вот Интересно, люди заметили, и действительно оно и так. Когда вначале мы бежим, бежим, бежим, потом нас что-то останавливает, останавливает какое-то событие, и мы понимаем, что жизнь прожитая очень много прожила. Но надо оценить то, что у нас есть сейчас рядом, а никогда не думать, а может быть. А может быть, а может и не быть. Это я вам читаю такие прекрасные выславливания. Они мне сегодня понравились, зацепили, поэтому решила выйти вверх, рассказать вам, прочитать. И вместе с тем, может, кто-то напишет какие-то своих мудрых, мудрецов я называю тех людей, которые умеют сказать красиво. Все думают, что придет время, а в действительности, это время все время только уходит. Все это касается нашей жизни, все это то, что есть. Самое большое наше заблуждение в том, что мы всегда думаем, что у нас еще много времени. А время то бежит, даже не бежит, а летит. Вначале, когда мы маленькими, нам кажется, что оно ползет, но в действительности летит. Надо ценить время, потому что дни уходят безвозвратно. Говорят, в одну и ту же реку нельзя вступить дважды. А когда книгу с годами пролистал, сказал мудрец однажды, что это жизненный устав, не повторяют два. Очень ценю мудрецов, очень ценю взрослых людей, те, которые старше меня, и всегда стараюсь, стараюсь учиться у них. Надо запомнить раз и навсегда, что жизнь одна. И она твоя. Вот такие вот прекрасные слова я сегодня прочитала, и мне захотелось, конечно, его вам прочитать. Еще одно: как бы ни начался твой день, солнца или с дождя, будь благодарен за то, что день начался. Замечательные слова. Друзья, у меня работает чат. Кто хочет написать, кто знает, когда не знаю, что сказать. Когда не знаю, что сказать Богу, скажи Ему спасибо. И э, это касается точно так же и Богу, и своим родным, и близким людям. Самое лучшее и самое простое, что мы умеем и должны сказать это спасибо, тогда, конечно, становится намного легче. И, естественно, мы, люди, всегда совершаем ошибки, потому что сколько бы на жизнь не учила, мы все равно их совершаем. Поэтому, поэтому надо уметь говорить прости, обязательно. Вот еще одно очень прекрасное: никогда не разрушай свое сегодня с завтрашними заботами и завтрашними сомнениями. У нас есть сомнения, у нас есть заботы, но если сегодня день начался, надо его провести хорошо и прекрасно, и для того, чтобы было и другим хорошо, и тебе будет хорошо, естественно. Жизнь. Это миг. Ее нельзя пройти сначала на черновике, а потом переписать на беловик. Иногда бывают такие, такие ситуации, когда вот что-то случается, а ты промолчал. А вместе с тем думаешь, а на следующий думаешь день, а может быть вернуть все сначала и сказать вот таким образом, вот так. Ну, не, не однажды, конечно, психологи говорят, психологи, э, говорят о том, что надо все-таки разговаривать. Это как раз то, чего нам в жизни не, не хватает. Почему? Потому что мы все перевариваем, думаем, что это черновик, а потом оказывается догнать уже нельзя. Поезд ушел. Поезд ушел, и, и все уже по-другому. Вот тоже интересно, используй каждое мгновение, чтобы потом не раскаиваться и не жалеть о том, что упустил свою молодость. Когда уже проходит время, и ты понимаешь, что вот, наверное, там я был бы, я вел бы себя по-другому. Но, к сожалению, или, может, может быть, и к лучшему, мы стаем совсем другими. Молодость мы теряем, но зато получаем мудрость. Не спрашивай у в своей жизни, что дальше? И вообще, не задавай ей глупых вопросов. На все есть один ответ. «Пока ты жив, живи». Тоже красиво сказано. И действительно, так и должно быть. Это сказал Эван Лазар. Друзья, ненадолго включилась. И вот я думаю, что это будет последнее высказывание. «Любите жизнь». Это единственный подарок, который вы не получите дважды. Это действительно так. И великие слова прекрасных мудрецов, прекрасных людей. То, что меня сегодня зацепило, решила вам прочитать, друзья. И что бы ни случилось, помни, это было просто плохое мгновение, а не плохая жизнь. В жизни случаются, как я вам говорила и раньше, и белые, и черные полосы, поэтому, поэтому это просто плохое мгновение было. А можно даже посмотреть с другой стороны. Может быть, это его по-другому переосмыслить, и оно было совсем и неплохое. Все можно исправить, пока мы живы. Решается все. А когда уже нет человека, тогда уже некому говорить и. Прости, некому сказать и спасибо, потому что его рядом с тобой нет. Зацепили вот эти слова, решила вам прочитать, друзья. Пишите, чат работает. Кто не успел подписаться, подписывайтесь. Хорошего вам дня, несмотря на погоду. Погода, зима никак не хочет отпускать, погода сегодня сырая, не солнечная, у нас пасмурно в Днепропетровске. Или в Днепре, кому как нравится. Уже сейчас Днепр был в Днепропетровском. Но все равно прекрасный город. Как бы ты его ни назвал, город прекрасный. Погода рано или поздно придет солнечная. Всем вам хорошего настроения, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня.